Теперь делить, когда делить. Давление, теперь мам, едкала. Как дайте? Не в Правда. Лейп. Так. Лейп. Шу-ху. Хлю-ху. Лейп, как <laughs> Renea Wumble Boy sock. <laughs> There it is! I'm gonna I'm Покажите. Чау. Покажите. Не, Щуп. Угу. Угу.